Я паузу сделал, Владимир Игоревич. У меня вопрос по эфирным маслам. Не могли бы вы мне вы нам объяснить, насколько эффективны они и какой механизм действия? Вот упомянули в предыдущем высказывании, что как один из способов. Борьбы с клещом. Спасибо. Ну, я не знаю. У нас в Украине этим занимается институт Прокоповича. Там есть Ефименка Татьяна Михайловна. Она выступала вот в Зуме, рекомендовала И в Италии. Вот сейчас, если кто слушает, я первый раз видел три года назад. В Агарии был, с лекцией ездил, и представители Италии показывали эти эфирные масла. Если есть, Сергей, по-моему, с Италией, пускай подключится к теме. Ну и вот в Украине я вам сказал, это институт Прокоповича. А так больше эффект понятный, это то же самое что и полоска, пропитанная глицерином с чайной кислотой, ну, относится к препаратам длительного действия, эффективны при наличии печатного расплода. Только это масла. Поливается по рамкам, по брускам или тампонами. Ну все, я не буду повторяться. Так что вот это два источника. Сергей, по-моему, если не ошибаюсь, Италия, Если у вас такое, пожалуйста, подтвердите. Или ну, посоветуйте что-нибудь, коллеги. Да, спасибо. Значит, за эфирные масла в магазине пчеловодческом я не видел в продаже таких масел. И, ну, я поинтересуюсь, спрошу, есть или нет. И пчеловоды я тоже не слышал, чтобы использовали. В основном у нас щавельно-кислотой воюет против пча. Есть, я рассказывал, два типа подачи клеща. Сублимальный и в сахарном сиропе. Вот в основном работаем вот так. Да, спасибо. Значит, ложная информация. Извиняюсь. Ну, в таком случае есть один источник. Вот выйдите на Институт Прокоповича Украины. Я думаю, сейчас это не проблема. В интернете забили, вам дадут реквизиты, сошлют и, и получите информацию. Ну, в общем, где-то так. Другое Другого источника пока, пока не знаю. Мне кажется, Руслан Одесса пробовал бороться эфирными маслами с клещом. Руслан, если ты есть, есть что сказать. А да я пробовал. Получается, особь была, но совсем-совсем маленькая. Вот, и получался клещ сыпался не такой, как красный, а он какого-то такого... Сиреневого цвета был, я удивлялся, конечно. Вот. но потом я обработал Бипину, то конечно клеща было намного аж страшно. Вот. то есть очень-очень маленький эффект. Мне как-то там человек сказал, что у нас в Украине все масла поддельные. Может это плохо. А так я все как бы дозировку, все рассчитал, все делал как положено. Ну, эффект очень-очень слабый. И я боролся, как бы все делал. И кассам, и все добавлял, постоянно и гумагинат, но безрасплодный период я обработал. Бипином один раз, был в ужасе, пришлось обрабатывать все семьи. Спасибо за вопрос. Я пробовал обрабатывать пчел полосками с эфирными маслами. Они у нас появляются продажи продаже, Экопол называют. Эффекта я не увидел. После этого Бипин очень большой особенный клише. Да, кстати, я забыл. По-моему, львовская у нас какая-то есть фирма по Экополу. В России был Экоплюс, а у нас Экопол. И кто-то из Европы покупал эти препараты. И вот от местных я слышал, что пробовали, вроде как, эффект неплохой. Не знаю, сам не пробовал. Мне тяжело, конечно... Давай какие-то рекомендации, если я его в глаза не видел, так вот, наслышкам где-то. Конечно, интересно послушать. Человек сказал конкретно, осыпь никакая так. Мало того, это еще и и клещ бедный побледнел от возмущения, от, эффект, от, не, от неэффективности. Так что, говорю, то, что знаю. Если есть у кого какие такие хорошие... Кстати, вот Львовская область. Там были активные участники ЗЕЛА, Подключитесь, кто имел дело с ЭКОПОЛом. Ну, я в этом году пробовал вот ЭКОПОЛ на одних семьях, а на других флуволидез. В принципе, одинаково вот клещ сыпался. Ну, там не по много его было. Но что где стояли полоски Флувалидес, там было, ну так, условно... Скажем, 10 клещей, и где экопол, тоже примерно так, 10. но это условно, плюс-минус. Ну, теперь у меня вопрос. Вы говорите, вот 10 клещей, там, имеется в виду 10 однодневно, 5 дней, 10, сколько? Или пока стояли по 10? И какой эффект после обработки, то есть обработкой после уже... Прекращение активного сезона, когда расплода печатного в семьях нет. Чем-то вы наверняка обрабатывали контрольный выстрел. Как, как выглядели семьи по закрещенности? Я полоски стал в конце сезона, уже медосбора, И, значит, клещ осыпался вот разом. Вот я вечером положил, полоски раз, разложил, да. А на следующий день к вечеру прошелся, посмотрел, приподнял эти... Гнище глянул, и одна и та же ситуация. Потом мы обрабатывали дым пушкой щавелевой кислотой, клеща как-то особо не было. И бипином потом я прошел, но ну, уже на... тут я эти не подымал, гнище. Но ну, на прилетках ничего не было. Я пробовал обрабатывать полосками. и делал сам на основе эфирных масел. Ну, я скажу так, эффект есть, лучший эффект. Если на дне есть сетка, а под сетку есть лист липкой бумаги. Вот это эффект есть. Но все зависит от температуры. Температура хорошая, он падает. Но тот, что в середине в расплоде, это все бесполезно. И в этот год, как бы я надеялся на эти полоски, вот, но пришел сентябрь, и я как обработал бипином, уже расплода почти не было. Вот это я ужаснулся. 600, 500, 400. Вот так работают полоски. То есть я ими просто ну, понадеялся и угробил. Николай, у меня к вам вопрос. А вы говорите, что делали сами полоски. А вы что использовали, что пропитывали? Какую древесину, какая порода? Или что, что вы использовали в качестве полосок? Я, у меня был шпон фанерный, вот, там миллиметр или какой-то толстенький из ясени. и вот я делал раствор, ну в общем я собирал все до кучи, и масло, потом масло подсолнечное, потом немножко мяты на спирте, ну вот так, потихоньку всего, и вот это замешивал, настаивал целлофаном, ну кульки были из этих полосок купленных, вот блестящие, вот я в них и пробовал. Ну в принципе и работало, может быть и магазинные лучше, там все-таки что-то расчет правильнее, чем я сам по себе. Ну мы и тоже действовали, вот, я потом попробовал вот это так само, примерно только добавлял уже бипин. Ну, эффект был, конечно, намного лучше, если с бипином, ну, добавка бипина. Николай, еще вопрос очень важный для меня. А сколько осыпалось примерно сред, средняя осыпь у вас была максимально вот, при растворе с бипином, с, с маслами эфирными, в сутки, например, и в течение какого периода эти полоски действовали? Насколько они были пролонгированы на действие? Спасибо. Значит, с бипином я уже ставил полоски уже по осени. Вот. И я с тем, ну как бы, рассуждал так, заставить клеща ну, бегать и двигаться, вот эти эфирные масла, они как бешеные. Где-то я так или слышал, или читал, вот, что они именно заставляют его двигаться. Вот. А бипин уже делает свое дело как яд. Вот так примерно. Ну, сколько осыпалось, ну, неплохо. Если с бипином, ну, около сотни по осени каждый день, вот в течение четырех-пяти дней, вот это вся потом спадало. Да, спасибо огромное. Для меня очень важная и ценная информация. Спасибо вам. Коллеги, разрешите вас дополнить. На лекциях Ивана Михайловича Доскоча он говорил, что полоски должны быть из гофрированного картона. Разница по времени в установке 6 суток вот. пчелы должны порвать и вынести эти полоски. Тогда ну, наступает более правильный эффект, скажем так. Спасибо. Ну, я в этом году делал полоски на основании маврика, вот, и грызут, ну не очень, маврик и глицерин, вот, но я убедился, что у меня картон может такой немного грубоватый, я не нашел картона такого, как на яичных лотках, вот. Ну, и немножко грубее. Я на следующий год попробую так. Я этот полоски вырежу, а потом немножко вот этим, как его называют, отбойным молоточком, типа для мяса, мелким, я его и их немножко повреждать буду, чтобы они уже нарушились. Тогда их легче будет разгрызать. Николай, извините, у меня опять вопрос. А Маврик это, я так понимаю, это же амитразная основа амитраз. И насколько хорошо он растворяется в глицерине? Нет, маврик это тауфлованат. Он применяется как метод акорецит для вредителей сельскохозяйственных. Есть даже целыми бадьями или бочками его присылает, ну там, на, ну фермерам. Только нужно, ну, я мне высылали свежий, потому что я не нашел такого, а уже был, знаешь, 2-3 года стоит, это уже не то, должен только свежий быть. Вот, и, ну, действие неплохое, но все равно, если расплод есть, ну, это очень трудно. Я убедился, что можно просто пролететь с этим. Нужно, ну, 5, ну, знаете, 5-6 раз ставить, добавлять полоски, добавлять полоски. Но это, я считаю, это неправильно. Нужно избавляться от расплода, а потом обрабатывать уже. А лучше, если лучше, если не допускать сильную заклещенность. Потому что если сильная заклещенность, я считаю... Уже ну, ничем не спасешь. Это уже ну, губительно. Там полсеми только остается. Да, и по растворимости, пожалуйста, подскажите, насколько хорошо флюоринат э, растворяется в глицерине? Я забыл просто, да, вы говорили, в не растворяется офигенно, можно так сказать, против воды, это небо и земля. Ну, я так читал по интернету, что в глицерине растворяется все. Вот, именно я так убедился, попробовал, взбиваешь ну, дрелькой, баночки пластмассовой, это взбивается очень легко, растворяется, ну, проблем вообще нет. Спасибо, ценная информация, спасибо. Николай, вот вы говорите, полоски делаете с бипином, а вот длительное присутствие метразы в семье не влияет ли пагубно на семью, на, на матку там может, на яйценоскости? Я такого не замечал. Вот я, ну как бы так, мое мнение. Я не могу утверждать. Я считаю, если на полоске и с глицерином это постепенно выводится препарат и как бы на матку он прямо линейно не попадает. А вот если пролить, не дай бог, зальешь матку. Вот это уже, конечно, я считаю, это уже опаснее всего. У меня просто один случай был, и я вот этой проливкой как-то перестал ей доверять или заниматься. Я по, ну, раньше, уже давно, может быть, 10 лет или 15 назад, я вот когда-то пролил, и у меня, ну, не могу сказать точно, примерно половина пчел ночью вышли все на улицу, и по двору 3 сантиметра было пчел вот такой мне попался бепин или я не знаю как это это я в шоке был Представь, утром выхожу а у меня во дворе все пчелы ну, по бетону лежат лазят полуживые вылезли из улево а я вас правильно понял вы делали полоски на основе амитраза с глицерином тоже и вставляли улик я вас правильно понял тоже работают они нет я глицерин вот недавно пошла мода на глицерин с мавриком я делал вот, а амитраз я делал на основе аметраз из маслом или с подсолнечным и добавлял до него эфирные масла вот это я раньше делал ну и сейчас я как-то от бипина отказался я, ну, я вижу что он более эффективный если сделать такую горячую дымовушку и обработать ею уже ну, под, кончание, ну, под конец сентября, чтобы обработать их как контрольный и пчел, и дымом хорошо говорят так хорошо обрабатывается, если есть горловой вот этот трахейный клещ. А как по вашему мнению, вот та если сравнивать? или флюоринат с амитразом. На самом деле у флюорината длительность воздействия больше, чем у амитраза, у бипина. Бипин амитраз гораздо быстрее теряет свои ну, свойства. Ну вот я сейчас бипином в данный момент так не обрабатываю, это раньше было. Ну, я не скажу. Вот, по моему мнению, если бипин, и я добавлял масло подсолнечное, чтобы он намного дольше выносился из полоски, или полоску разрезали длительное время. Вот, когда вот расплод еще есть, он ну, не, не за два дня обработается, а пять дней действует, или 7. Вот я так делал. А что лучше или хуже, ну, это трудно. Ну, это, знаешь, надо делать так вот, пять семей поставил, одни обработал бипином, опять, чтобы сравнивать. А так уже по памяти, ну, это трудно сказать, лучше, не лучше, ну, примерно одинаково. В таком случае, всего доброго, всем спокойной ночи, всем до свидания, модераторам спасибо большое за связь. У меня там была непонятка какая-то с интернетом, ну, ничего. Итак, всего доброго, до свидания, следите за объявлением и ссылкой на Zoom наше общение в дальнейшем.